давайте, пожалуйста, проверим звук, если отлично слышно, ставим в чат пятерочки, если хорошо слышно четверочки, если нормально троечки и... Друзья, если слышимость плохая, пожалуйста, двойки, единицы в чат. Итак, проверяем качество звука. Если все хорошо слышно, отлично, ставим пятерки, если нормально четверки, если плохо, если нормально тройки, если... Плохо, двойки единицы в чат, пожалуйста. Так, вижу одни пятерки, значит, звук у нас отличный. Ну что ж, друзья, рад приветствовать вас сегодня на нашем четвертом занятии. У нас сегодня очень важное, очень интересное занятие. Сегодня мы начинаем вникать в оптимизацию самого сайта, то есть внутренние настройки, SEO это и. Также мы будем сегодня много говорить об оптимизации наших записей страниц статей вот и также перелинковка тоже интересная тема сегодня поэтому предлагаю вам не отвлекаться предлагаю вам сосредоточиться взять ручки карандаши вот будете записывать много ну конечно я параллельно делаю дополнительную запись вебинара надеюсь получится вот то есть ну, в крайнем случае, есть этот же вебинар, эта же запись, правда, за прошлый месяц. Вот, то есть это в крайнем случае, если у нас будет какой-то сбой. Пока все нормально, и мы можем начинать. Я сейчас загружаю презентацию, а вас попрошу, пока идет загрузка презентации, напишите, на каком уроке вы сейчас находитесь. Просто цифру. То есть если вы там пятый урок проходите, значит цифру 5. Ну, думаю, понятно. И у нас еще Сергей подстраховывает нас, Камтазию включил. Отлично, спасибо, Сергей. Итак, пожалуйста, пишем цифру, на каком кто уроке. Вижу, идут у нас Сергей восьмерку поставил, Михаил 12, Людмила 2. Давайте, друзья, пишем, у кого какой урок сейчас. Или Хайкин вообще второй урок только проходит. Так, хорошо, сейчас я загружаю презентацию. Так, Ирина. 17 анатолий 17 замечательно отлично друзья то есть мы видим что есть у нас те кто успевают хорошенько Борис 3 ну, ну что ж хорошо значит смотрите небольшое объявление для вас у нас сегодня четверг а, и это четвертое занятие следующее занятие в понедельник то есть до понедельника у нас четыре дня правильно, то есть пятница, среда, ой, пятница, суббота, воскресенье и сам понедельник, четвертый день. Вот четыре дня для того, чтобы наверстать уроки, для того, чтобы догнать, если вы отстали. Ну да, то есть плюс поддержка, если что-то непонятно, поддержка работает постоянно, подскажем. Вот и тот, кто хочет, тот, кто старается, тот успеет. Итак, друзья. Сегодня у нас сейчас у нас будет по предыдущим урокам. Да. Для чего? Для того, чтобы вы могли опережать своих конкурентов, обходить их со скоростью формулы 1 и выходить в топ, получать трафик, да, то есть, чтобы ваши сайты набирали много трафика. У Бориса нет звука. Ну, пишите кто-то Борису, что звук есть. Дальше. Меню сайта. То есть, мы немножечко поговорим про меню сайта. Да, напишите, звук есть. Да, чтобы Борис видел, что звук есть. Так, потом. Ну, меню сайта. Это, в принципе, все просто. Особенно в уроке я показываю, как сделать несколько меню. То есть, не одно, а несколько. Дальше. Перелинковка. Очень важный момент. Я вам быстро расскажу самый... Самый крутой способ перелинковки, и этого будет достаточно. Плюс уроки. Уроки, посмотрите, как это делается в уроках. Подарки, бонусы в конце занятия, домашнее задание в конце занятия, ну и ваши вопросы. Итак, поехали. Очень будет насыщенное занятие, много-много информации, поэтому не будем тратить время. Первое. Опрос. Что такое H1? Пожалуйста, выберите из трех вариантов наиболее подходящие. это Первый вариант – это название страницы. Второй вариант, это заголовок статьи или страницы. И третий вариант, это описание страницы. Итак, пожалуйста, очень внимательно, что такое H1. Это название страницы, либо это заголовок страницы, статьи или страницы, и либо это описание страницы. И правильный ответ, заголовок статьи или страницы. То есть номер два те из вас, а практически все молодцы, у нас сегодня практически все отличники. Все, кто ставит номер два, абсолютно правы. Идем дальше. Что такое адаптация сайта? Друзья, выберите наиболее подходящие ответы. Это первый вариант – это оптимизация сайта. Второй вариант – это настройка сайта под любое расширение экрана. И третье – это скорость загрузки сайта. Пожалуйста, выберите на наиболее подходящий либо, либо. третий вариант это скорость загрузки и все кто выбирает номер два абсолютно правы это настройка сайта под любое расширение экрана то есть и под смартфон и под планшет и под компьютер и под телевизор то есть любой экран сайт резиновый понятно да и это правильно и это значит Семантическое ядро. Смотрите, блокнот, если кто-то не записывал себе, давайте запишем. Это список всех слов, словосочетаний ключевых запросов вашего сайта. То есть абсолютно, например, если ваш сайт, допустим, по психологии, первое ключевое слово это конечно же психология дальше психология бывает разная там у мужчин у женщин там у детей у стариков там психология можно привязываться там к регионам к странам к национальности можно ну понятно да то есть и все это будут ключевые запросы и вот абсолютно все ключевые запросы абсолютно все ключевые запросы вашего сайта это и будет Семантическое ядро вашего сайта. то есть Понятно, да? Я не даю очень сложный сбор семантического ядра. Абсолютно. Вот в уроках вы получаете просто сервис Wordstat Яндекса, абсолютно бесплатный сервис, просто начинаете собирать постепенно свое семантическое ядро почему почему постепенно вера пишет что временами звук пропадает друзья напишите пожалуйста пропадает ли у вас звук временами как у веры и у других напишите у кого звук тоже пропадает временами напишите что да а если екатерина да да да да то есть у всех пропадает звук да да у всех пропадает звук пропадает звук окей я сейчас Переключусь на другой интернет-провайдер. Один момент, секундочку. Так, давайте сейчас я переключил другой интернет-провайдер, включил. Давайте проверим. Сергей пишет, не пропадает. Давайте еще раз. Больше обратной связи. Сейчас я говорю, вы меня. Если меня отлично слышно пятерки, если хорошо четверки, если нормально тройки, пожалуйста, проверяем качество звука. Если не пропадает, все хорошо, отлично, вы меня отлично слышите, пятерочки, пожалуйста, если нормально, четверочка, ну вот, вроде бы нормально, да, ну тогда продолжаем, все, отлично, спасибо вам. Итак, вы собираете постепенно, почему постепенно, потому что если я вам дам задание собирать семантическое ядро, даже, даже без всяких программ сложных, которые не надо изучать, типа кей коллектор, вот, вы потратите ну месяц представьте вы будете месяц собирать это семантическое ядро постепенно по чуть-чуть и вы его конечно все не соберете потому что это невозможно практически ни для одного сайта семантическое ядро вообще собирается все время на протяжении вот ну, практически на протяжении всего времени да, то есть оно собирается на 99 или на 95 процентов сразу а потом до собираются вот эти остальные проценты, потому что появляются новые слова часто, новые запросы появляются, ну и так далее. да, То есть это понятно. А мы с вами действуем как? Мы действуем хитро. То есть мы берем какую-то одну статью, хотим написать какую-то одну статью на какую-то тему. И под эту статью мы собираем, например, 10 ключей. Это называется кластер. То есть 10 ключей – это группа, группа запросов под эту статью. Это называется может входить 10, 10 ключей 20 ключей может даже 30 входить понимаете то есть мы можем даже не все эти ключи вы будете анализировать по каким переходам вера пишет опять пропадает звук друзья пожалуйста давайте еще раз если пропадает звук Сергей пишет, звук глючит, пропадает, начал пропадать. Ну, я не могу ничего сделать, видимо, что-то с комнаты. Звук. Звук пропадает. Давайте попробуем дальше, дальше пропадать, тогда, ну, я не знаю. Виктор пишет, что звук пропадает. Все вроде бы сделал правильно, но первый был лучше, Ирина пишет, первый лучше. Очень странно, что звук пропадает сегодня. Не знаю, будем будем что-то выдумывать. Может, может быть, придется проводить следующие вебинары. Придется проводить на, либо на другой площадке. Звук решите с техподдержкой сервиса. Нина, техподдержка сервиса находится за границей и по-русски в небельме, вообще, наверное. Да? То есть там не решается с техподдержкой. Это сервис не не русскоязычный. Поймите. Да, и они ничего вообще не решат. Да, Иванов, ну вот Сергей пишет, это комната. Ну, терпимо. Терпимо, друзья, слушать можно, не критично. Вот пишет Аркадий, пишет, слушать можно, не критично. Давайте так. Поставьте. Если нет, значит, будем что-то выдумывать. Вот будем искать решение. Пишите нет. Давайте проголосуем. Если провожу дальше занятие, пишите да. Если меня менее может всем по понов... никуда иногда пишет давайте так если да если проводим дальше значит сергей пухов уменьшите у себя громкость на на, на компьютере или в комнате слушаем да идет задержка звука до да. не тратить много своего времени с сбором семантического ядра почему потому что вы потратите время впустую может так случиться что вы или промокнетесь с нишей выберите очень конкурентную первый раз особенно когда ну, вы это делаете первый раз сбор этого семантического ядра вы можете не совсем правильно его собрать Лишние слова туда включить, ненужные, то есть, которые не подходят под ваш сайт. Вот. И из этого будут проблемы. Поэтому внимательно смотрим урок и, и просто собираем постепенно под каждую статью по, по кластеру, да, то есть группа запросов под каждую статью. Давайте так, проведем небольшой опрос, если. Светлана, Валерий, попробуйте закрыть чат, уберите лишнюю нагрузку. Нету никакой лишней нагрузки вообще. Единственное, что у меня стоит запись на Камтазию. рядом стоит еще один, еще один компьютер и, и лишняя нагрузка. Тогда и запись вебинара, поскольку пишет, у нас пишет Сергей, тогда Сергей, надеюсь, предоставит эту запись. Хорошо, я тогда отключаю комнату. Хорошо, я понял, сейчас исправим. Так, друзья, я отключил вторую комнату. То есть, давайте проверять звук. Если звук отлично, не пропадает, проблема исправлена, дайте обратную связь. Пожалуйста, я сейчас исправил проблему. ну Надеюсь, я ее исправил, я не знаю. Давайте, если звук не пропадает, все отлично, пока нормально. Сейчас нормально, устойчиво. Аркадий пишет, Сергей Пугов, плюсы. Пока нормально. Вера, вроде бы, нормально. 5, 5, 5, 10, 10, 10. Все хорошо. Ну все, продолжаем тогда, если все окей, продолжаем и будут проблемы, напишите, хорошо. Итак, поехали дальше, давайте проверим, ну давайте я повторю все-таки немножко, буквально в двух словах. Значит, мы с вами, мы с вами собираем семантическое ядро постепенно, по шагам, то есть есть у нас статья определенная, да, под эту статью собираем маленькую, маленькую группу запросов, ориентируйтесь на мои статьи. То есть не знаете, не уверены, у вас есть сомнения по поводу, правильно вы делаете или нет. Заходите на мой блог, я думаю, вы его все знаете. Заходите, открываете какую-то статью, смотрите, как она оптимизирована у меня. Смотрите мои заголовок один и все остальные подзаголовки. И также делаете у себя. То есть собираете кластер, группу запросов и обязательно включаете в эту. В, в, подзаг, ну, в заголовок и в остальные подзаголовки э, Вот эти ключи, вот эти фразы Которые вы собрали для этой статьи Только для этой статьи Если статья на другую тему Для нее другая группа Другой кластер, понятно Давайте, если вы поняли Как собирать семантическое ядро постепенно Что такое кластер, если вам понятно Пожалуйста, поставьте цифру 7 Если вам понятно, что мы собираем постепенно, что такое кластер, что такое группа запросов. Поставьте цифру 7. Замечательно, мы идем дальше. Отлично, идем дальше. Виды запросов. Смотрите, виды запросов делятся на 4 вида. Здесь на слайде 3 вида, но я вам даже 4 расскажу. Высокочастотные в в, ВЧ, высокочастотный запрос, среднечастотный СЧ и низкочастотный НЧ. И есть еще микро-низкочастотные микро, вообще микро-микро. Вот это четвертый вид, он ну, как бы редко где-то вы можете увидеть, узнать, услышать о нем, он редко используется, тем не менее он существует. Значит, высокочастотные запросы, пример. Психология. Ну, коль мы уже затронули тему, нишу психологии, давайте. Высокочастотный запрос – это психология. Слово. Просто психология. да? Вот это будет популярный запрос. Но если мы добавим к этому слову еще какое-то слово, получится фраза. Допустим, психология в искусстве. Да? Вот Психология в искусстве. То есть уже мы конкретизируем что-то. Это уже либо среднечастотные, либо низкочастотные, зависимости от популярности. То есть, если мы еще добавим какую-то фразу, там, психология в искусстве 21 века, то есть мы еще уточняем, еще сужаем э, запрос, то есть сужаем аудиторию, сужаем э, конкуренцию, все сужаем, и у нас получается еще более низкочастотный. Вот. И иногда, иногда бывают... Микро-низкочастотный. Микро это значит, что вы его вообще в статистике не найдете, ни в какой. Но сегодня вдруг какой-то человек решил этот запрос создать, ну, задать в поисковик. Или он просто ошибся, он неправильно что-то написал. И создается такой, как бы микрочастотный, низкочастотный запрос, и ваш сайт тоже выдается например в топе и он попадает на ваш сайт по такому как бы несуществующему запросу. ну думаю принцип понятен давайте еще приведу пример высокочастотников и низкочастотников хорошо очень хорошо и понятно приводить на примере интернет-магазина например который там продает телефон да? смотрите слово телефон это высокочастотное слово а вот например телефон в москве это уже Идет, ну, может быть, тоже высокочастотная, потому что Москва все-таки регион, э, это огромнейший регион, да, и огромная аудитория, более 10 миллионов и так далее, много очень, большая конкуренция. И телефон в Москве, это, скорее всего, тоже высокочастотный. А вот купить телефон в Москве Samsung, и если мы добавим какую-то модель, это уже будет Сугубо уточняющий запрос, он будет или среднечастотный, или низкочастотный. Если мы добавим еще артикул этого телефона, это будет точно низкочастотный. Рустам подсказывает, типа беременных школьниц НЧ. Ну, может быть, может быть, но я пытаюсь вам объяснить, что любой высокочастотник, его можно.. Если мы добавляем к нему какие-то фразы, то он дальше становится среднечастотником, дальше становится низкочастотником. Вот так, да? Не будем про микрочастотники сейчас вдаваться в подробности. Суть, я думаю, вам про микро понятна. Берем вот три основные категории: это ВЧ, СЧ и НЧ. Вот. Итак, значит, давайте еще какой-то пример. Напишите сейчас в чате, напишите кто-то свою нишу, в которой вы собираетесь или делаете сайт, или развиваете сайт, вот, или собираетесь делать, напишите пример высокочастотника, и мы подискутируем. То есть я вам дальше привожу какие-то примеры с вашими нишами. Партнерки, отлично, Аркадий, партнерки. Смотрите, слово партнерки, это высокочастотная, ну, скажем так, да, это высокая конкуренция. Партнерки же бывают разные. Партнерки бывают, допустим, Партнерки каких-то интернет-сервисов там. Хостинг партнерка бывает, бывают сервисы рассылки партнерки, бывают сервисы проведения вебинаров партнерки. Да? То есть, если мы уточняем, какие партнерки, уже, уже идет какой-то средний частот. Да? Дальше, потом, со словом партнерки, смотрите, партнерская программа Валерия Москаленко. Это однозначно низкочастотный запрос, однозначно. Почему? Потому что партнерская программа Валерия Москаленко, она не может быть очень-очень конкурентной. Ну, это конкретная партнерка одного какого-то там автора. Точно так же с другими авторами. То есть берете самого даже топового бизнесмена, инфобизнесмена и хотите его продвигать. И если вы будете использовать ключевую фразу, партнерская программа, Далее идет бренд, либо имя, фамилия человека этого инфобизнесмена. Это будет какой-то низкочастотник. Под него намного легче раскрутить статью, то есть попасть в топ, чем просто по слову партнерки. Ну, пример понятен. Дальше. Вот Кто-то пишет, создание сайта – это очень высокочастотный запрос. Почему? Потому что созданием сайта занимаются агентства крутые агентства это ваши конкуренты и создание сайта вот это супер высокочастотник за, за, за создание сайта вообще под заказ могут просить десятки тысяч долларов то есть если это какая то крутая компания вот и у нее заказывает тоже крутая компания то есть одна крутая компания заказывает у другой крутой компании там каком-то крутом агентстве Лебедева, например да, крутое агентство Тогда этот сайт будет стоить очень дорого. Поэтому сразу вы сталкиваетесь с большим количеством конкурентов. И создание сайта. А вот, например, создание сайта на платформе WordPress, или создание сайта на WordPress это уже идет средний частотник. То есть мы уже уходим, мы уже уходим от большой конкуренции. Почему? Потому что, ну, WordPress, хотя и популярная такая, да, ее нельзя отнести к низкочастотникам, но это все-таки уже средний частотник. Мы уже сузили аудиторию. Дальше мы еще сужаем. Допустим, создание сайта на WordPress в 2020 году своими руками. Или просто своими руками. Мы еще больше сужаем. То есть фразой «своими руками» мы отсекаем все агентства. Потому что ни одно агентство вам не будет вас учить делать сайт своими руками. Они зарабатывают на том, что они делают вам сайт. Понятно, да? Поэтому создание сайта на WordPress своими руками это идет конкретно низкочастотный запрос, по которому вы и в YouTube, и в Яндексе, и в Гугле можете достаточно быстро быть в топе. Понятно. Дальше давайте еще примеры разберем. Так, бизнес в MLM. Бизнес в MLM Вроде бы широкий запрос. А если мы добавляем название компании сетевой, это уже, уже эта аудитория, это уже среднечастотный. А если мы, например, как, или там, например, бизнес в MLM с компанией такой-то, как, ну, все, в принципе, это уже низкочастотный. Все. да, То есть мы добавили какую-то компанию, мы можем добавить в 2020 году. В следующий год, например, привязаться, это будет 100% низкочастотник. Вот. Давайте дальше посмотрим, что еще. Вера, инфобизнес, как заработать на партнерских программах? Инфобизнес и партнерские программы – немножко разные вещи. Да? То есть инфобизнес может быть без партнерских программ. Или партнерские программы могут быть не в инфобизнесе, а, как я уже сегодня сказал, какие-то сервисы могут быть или партнерская программа какого-то магазина магазин физические товары либо книги либо это может быть у них тоже может быть партнерская программа поэтому инфобизнес это одно а партнерские программы это другое да это может быть взаимосвязано если например партнерская программа какого-то инфобизнесмена да мы я уже приводил в пример это будет как бы связка понятно идем дальше накачать пресс Накачать пресс, да, широкий охват такой, высокочастотник, накачать пресс, но накачать пресс самостоятельно или накачать пресс по методике какого-то там имя, фамилия, по какой-то методике, мы уже, это уже идет либо среднечастотный, либо низко. По методике чей-то, если эта методика не сильно известна, не сильно популярна, тогда это будет низкочастотный запрос. Дальше. Купить авто в Польше. Ну, купить авто в Польше, да, вроде бы как большая конкуренция, да, Высокий, высокая частотность. То есть высокая частотность и большая конкуренция одно и то же, чтобы было понятно. Вот, давайте сужать и средняя частотность получать, и э, низкая Как? Например, купить авто в Польше и марку авто. Допустим, купить авто BMW в польше и модель там или авто бмв 520 в польше это уже идет сужение аудитории но это будет какой-то среднечастотный запрос да а если мы еще добавим какой-то город типа там краков да или ну я не знаю какие там города где есть рынок автомобилей до да, или там у них много рынков вот Тогда вы сужаете, сужаете, это получается либо среднечастотный, либо низкочастотный запрос. Дальше онлайн школы, да, смотрите, онлайн школы высокая частотность, высокая конкуренция. А, например, онлайн школа по раскрутке сайта на WordPress это конкретика. И здесь мы сразу отсекаем все другие онлайн-школы. Все онлайн-школы, которые не имеют отношения к созданию сайта, сайта на WordPress, они э, уже все, от, мы их отсекли и получили сугубо узкую аудиторию. Это будет какой-то либо среднечастотный, ну, скорее всего, это уже будет низкочастотный э, запрос. Да? Дальше, Виктор, огурцы. Высокочастотник, как выращивать огурцы? Это тоже высокочастотник, как выращивать огурцы? Как выращивать огурцы своими руками будет э, ну, более узкое, да, потому что выращивать огурцы может быть нужно кому-то в промышленных масштабах. Да, может большие теплицы, может быть фермеры, да, но фермер он не будет искать информацию своими руками, ему надо масштабы большие ему нужны какие-то технологии ему нужны какие-то другие секреты но как своими руками ему это не интересно это сильно мелко для него а если вы хотите показать какую-то технологию для тех кто интересуется именно самостоятельно у себя на даче на своем огороде да, так и писать на даче или у себя на огороде то есть как выращивать огурцы на своей даче или своими руками или на собственном огороде или моя новая методика авторская там и добавлять своими руками то есть вот так сужать аудиторию и тогда низкочастотная то есть задача низкочастотника отсечь всех крупных игроков например и пробиться поверьте мне если мы сделаем такую аналитику статистику окажется что по низкочастотникам ваш сайт получает раза в два больше трафика, чем по высокочастотникам. Ну, парадокс, вы скажете. А нет, ведь э, почему так? Потому что высокочастотные запросы, первое, там конкуренция. И вы не получаете весь трафик. Это первая причина. Там конкуренция. И если вы даже там и получаете какие-то переходы на свой сайт, например, огурцы, в Че? ну, огурцы. Да? слово огурцы по слову огурцы вы где-то мелькаете там бывает на первой странице бывает на второй но вы не получите весь трафик по этому слову потому что конкуренция большая и часть трафика большую часть забирают конкуренты это первая причина вот а если у вас много работает низкочастотников на эту статью вот и вот эти все низкочастотники они каждый день приводят много трафика вот но каждый низкочастотник, он приводит, например, по одному человеку. Один низкочастотник одного привел, другой второго, третий, третьего, четвертый четвертого. И получается так, что одна статья, она у вас по высокочастотникам собирает там 5 просмотров в день, а по низкочастотникам 25 просмотров в день. Вот, вот такая статистика. Такая статистика примерно у всех, не только у меня, или такая статистика вообще. То есть если вы копнете глубже будете анализировать seo и вот эти все э, частотники вы увидите вот такую картину дальше так елена инфобизнес заработок на рекламе и партнерках я уже прокомментировал э, похожую запрос анатолий э, сам сделай сайт тоже комментировал так вязание на заказ своими руками добавляем вязание какие способы вязания вязание разные бывают спицами и не спицами там макроме там э, есть там разные виды правильно я не специалист в этом вопросе но я знаю что есть разное вязание поэтому уточняйте то есть э, как, добавляйте конкретику и будет вам э, низкочастотные запросы для ваших статей то есть для статьи мы собираем э, точнее используем либо среднечастотные либо низкочастотные высокочастотные запросы они сами подтянутся если ваша статья будет очень популярна например давайте приведу пример вы написали статью вязание на заказ своими руками спицами или вязание спицами на заказ или под заказ своими руками по технологии по методике то есть у вас такая статья такой заголовок дальше подзаголовки идут вязание спицами или под заказ дальше еще идет какой-то подзаголовок, вы описываете свою методику, то есть вязание спицами под заказ, методика такая-то. Дальше еще какой-то подзаголовок. Вы примеры приводите, то есть вязание спицами э, или вязание под заказ, методика номер один, методика номер два, методика номер три. То есть вы расписали все, что связано с вязанием ваш по вашей методике, спицами, например. Под заказ все вы расписали и смотрите дальше через какое-то время начинается вы начинаете получать трафик на эту статью конечно много низкочастотников работает но если статья очень популярна и пользователи задерживаются на этой статье и все поисковые системы это видят рано или поздно вы начинаете получать трафик по среднечастотным и высокочастотным запросам например вы уже будете в топе по запросу просто вязание на заказ. Без спиц, без, просто вот такой высокочастотный запрос. Вязание на заказ. То есть вы со временем выходите по высокочастотнику. Потому что среднечастотники работают круто. Низкочастотники, извините, работают круто. Дальше подтягиваются среднечастотники и высокочастотники. Понятно, да? Дальше идем. Так день ведеческая астрология ведическая я не знаю извините может быть неправильно э, говорю э, да вы уточнили какой-то определенный раздел астрологии вот и это уже какой-то наверное среднечастотный то есть астрология высокочастотный но вы уточнили добавили фразу Слово точнее, и получилась фраза среднечастотная. Если еще что-то добавить, будет низкочастотная. Я не силен в астрологии, не комментирую. Дальше. Секреты создания автоворонки. Либо вот автоворонка – это высокочастотник. Секреты создания – это уже да. Либо среднечастотник. Если вы еще что-то добавите, типа секреты создания автоворонки для… Для чего автоворонки бывают разными? Для интернет-магазинов, для инфобизнеса, для мел-рассылки, для пуш-рассылки. Понимаете? Для социальных сетей автоворонки они бывают разные. Поэтому нужно уточнить, и это будет низкочастотник. янек пишет, кулинария. Ну, кулинария, смотрите, высокочастотник. Добавляем к слову кулинария, например, рецепты кулинария рецепты салатов раз отсекли все все остальное отсекли у нас только салаты это уже средний частотник вот а если мы назовем оливье добавим например кулинарный рецепт салата оливье своими руками или новый рецепт салата оливье в кулинарии вот такую длинную фразу это будет низкочастотный запрос и под этот запрос и еще под похожие запросы под эту статью. Это все будут низкочастотники, и они будут работать дальше. Обзор партнерских программ. Обзор партнерских программ. Да, надо уточнять, желательно. Это средний частотник. То есть, партнерские программы или партнерки – высокочастотник, а обзор партнерских программ – это уже средний частотник. Потому что здесь понятно, что идет просто обзор. А если обзор партнерских программ в инфобизнесе – это уже низкочастотник в инфобизнесе да или там обзор партнерских программ э, сервисов рассылок или там еще чего-то это уже вы уточняете еще больше сужаете аудиторию дальше светлана все это надо смотреть в вордстате как по количеству ориентироваться да вы можете начинать с вордстата но дальше дальше если вы будете у меня дальше проходить мое обучение я даю там более крутой сервис но это дальше Сейчас начинайте, да, с Wordstat. То есть в Wordstat вы просто смотрите примерно. WordStat не показывает точно, друзья. Вордстат – это не точный инструмент. Это все очень около примерно, да, вот так. Лучше смотреть по своим конкурентам. Лучше смотреть, вот, ну, дальше я буду объяснять. Подождите, то есть не забегайте вперед. У нас будет занятие, я вам объясню и расскажу. Так, Рустам, тогда получается ВЧ, высокочастотник, запрос лучше не использовать вовсе и в кластере тоже. Да, конечно. Правильно? Вы не используете в кластере высокочастотник, еще раз говорю. Он сам придет к вам. Если статья будет популярна, вы в кластерах используете низкочастотники и максимум среднечастотники. Максимум. Но лучше, если ваш кластер весь будет состоять из низкочастотников. Это будет лучше. Поверьте, Лучше синицу в руках, чем журавль в небе. И как показывает практика, повторяю, высокочастотники потом придут сами к вам. Вы увидите, что вы начинаете подниматься в топе по высокочастотникам, если там нету жесточайшей конкуренции, если это не коммерческая тема, купить, продать, цена, стоимость, да? вот то, что я объяснял. А наша тема информационная, вы придете по высокочастотникам в топ рано или поздно. Ну, однозначно. Я смотрю сейчас, как мои статьи начинают лидировать по высокочастотникам. Но я-то их оптимизирую под низкочастотники, понимаете? А поисковик видит, что качество хорошее статьи, что статьи людям нравятся, они их читают, они получают, ну, это называется релевантность, то есть соответствие. И человек вводит, ищет запрос какой-то, вводит ключик. А ключики вы вводите низкочастотные. Вот в основном вы все, и я, и вы, и мы все. Мы вводим низкочастотные ключи, когда что-то ищем. Потому что мы начинаем вводить, нам какая-то подсказка выскакивает. Мы эту подсказку берем, скорее всего. Даже если мы не берем подсказку, но мы прописываем. Вы когда ищете партнерку, вы не пишете слово партнерка. Вы пишете там партнерская программа. И пишите там фамилию, например, какого-то автора, там, Валерия Москаленко, да, или, э, ну, и вот вы ее находит. то есть вы уточняете, вы сами за собой посмотрите, последите, как часто вы вводите высокочастотник и как часто вы вводите там среднечастотник или низкочастотник. Вот, дальше, Аркадий пишет, мир идет к персонализации, значит, больше будет низкочастотных запросов их уже более чем достаточно их уже очень много дальше вы пишете тенденция будет такая мир значит это будет тренд это уже тренд низкочастотники вы знаете был тренд еще наверное 10 лет назад уже под низкочастотники делали сайт да я с удовольствием бы делал сайт сразу под высокочастотники но это невозможно это бесплатно невозможно. Это придется очень много тратить денег на развитие проекта вашего. Поисковики должны его узнать, оценить, признать в конце концов. Это должно быть очень много сигналов, социальных сигналов с Ютуба, с социальных сетей, с разных других сайтов крутых, СМИ. Самые крутые сайты это какие? Это СМИ, то есть это интернет-газеты, журналы местных регионов, либо там... Грандов каких-то, ну, в общем, на уровне государственного уровня страны, которые освещают какие-то новости, события. И если они вас будут рекомендовать, а поверьте, у них рекомендация золотая, у них не то, что там она дорогая, она золотая просто. Вот так. Так, Михаил пишет, э, стахис продать. Продать? Вот стахис не знаю, что это. А продать это уже коммерция. Поэтому здесь будет конкуренция, все. Продать, купить, цена, стоимость э, – это все желательно не использовать вообще для информационных сайтов. У нас не магазин, у нас информация на сайте. Это блог, это информация, это сайт-визитка, это тоже информация, как правило, сайт-компания компании, это, как правило, тоже информация. И есть номер телефона или телефоны в офис – быстрая горячая линия какая-то звоните узнавайте и консультируйтесь с менеджерами да все но это не интернет магазин у нас тренинг не по интернет магазину так Светлана вязание на заказ в Ростове-на-Дону да это уже среднечастотник как минимум да может даже низкочастотник вязание на заказ в Ростове-на-Дону да можно пробовать потому что э, ну вы привязались вы добавили на заказ и добавили в ростове-на-дону на заказ здесь кто ваши конкуренты если это такие же люди простые как и вы значит все окей все нормально то есть вы с ними будете ну сможете конкурировать то есть если это не крупные какие-то фирмы которые на заказ вяжут вот здесь такой момент это надо узнать про мониторте пожалуйста так галина шитье как шитье тоже на заказ Своими руками добавляйте, добавляйте методика, добавляйте какую-то авторскую методику, название методики. Вот, ну, то Что-то добавляйте, сужайте аудиторию, так же, как и вязание. Так, вязание крючком на заказ, это уже мы прошли дальше. Обзор форекс-брокеров. Смотрите, форекс-брокеры, это широко, это очень конкурентно. Вообще все, что связано с Форексом, это конкурентно, но хорошо монетизируется. То есть, ну как хорошо, контекстная реклама дорогая, которая вот, может быть у вас на сайте на эту тематику. И ну, вы больше будете как бы зарабатывать, но нужен трафик, а трафик это все-таки конкуренция. Надо опережать своих конкурентов, чтобы получать трафик. И ваши конкуренты это Форекс брокеры. Вы делаете обзор окей хорошо может быть еще много кто делает такой обзор да? поэтому я бы помониторил это финансовая тема финансовые темы они очень конкурентны. поэтому мониторить надо смотреть кто на этом рынке ну, в топе да? если топ забит очень авторитетными сайтами я бы не дергался ну, потому что цена вопроса легче получить результат в какой-то другой нише понимаете что лучше Долго и упорно биться головой о стену в одной нише, да, и не, ну, вот не пробивается она. Или пойти другим путем, взять другую нишу, третью, четвертую, десять ниш, других, более низкоконкурентных, там быстро заработать деньги и радоваться жизни. Подумайте. Дальше. Михаил, выращивание клубней стахиса для еды. Я понял, это какая-то либо кулинария, либо растения какие-то. Да, вот вы сейчас уточнили, и получается, это низкочастотный запрос. Выращивание какой-то клубник, какого-то растения для еды. Да, это выращивание своими руками, на, свое, на своем огороде, на, на даче, опять-таки, да? вот, в деревне. То есть уточняйте, и тогда это будет точно низкочастотный. Да. Хорошо, друзья, я думаю, мы отлично порепетировали с вами, отлично прогнали эту тему, так сказать, и можем идти дальше. Так, э -э дальше оптимизация записей страниц. Шаг первый – оптимизация контента. контент сайта, да, что такое контент сайта? Любое информационное наполнение сайта, картинки, тексты, видеоролики, называется контентом. Ну или запоминайте, или записывайте, пожалуйста. То есть контент это текст, это картинка или картинки и также видеоролики. То есть вот это и есть контент. И важно, то есть Яндекс больше обращает внимание на контент сайта. Яндекс Извините, Google больше обращает внимание и на контент, и на авторитет. Поэтому, когда у вас молодой сайт, вы не можете рассчитывать, что вы быстро пробьетесь в Google, но вы можете рассчитывать, что вы быстро пробьетесь в Яндексе. Среднее наполнение статьи пишут и Google, и Яндекс. Ну, примерно. Значит, Google, он может с маленькой статьей, там на 2000 символов, он может уже вас транслировать в топе показывать в топе да? вот но для яндекса как правило этого мало и яндекс предлагает немножко больше то есть где-то от 3-4 тысяч символов писать статьи но но что рекомендую я на практике я рекомендую ориенти ориентироваться на конкурентов то есть берете какой-то свой там низкочастотный среднечастотный ключ ну не низкочастотный а надо брать среднечастотный вот так среднечастотный запрос вводите в поиск Яндекса, смотрите топ, смотрите своих конкурентов, берете 5 или 10 конкурентов и выводите среднюю температуру по палате. Ну, я так называю. То есть, что это значит? Это значит, у вас получится средняя цифра, у одного конкурента 5000 знаков, символов, статья у другого 6, у третьего 3, у четвертого 4, и в среднем получается, например, 5. 5000 символов, в среднем и вы знаете что ваша статья должна быть не меньше 5000 символов это ответ на вопрос сколько символов должно быть в статье дальше рекомендации по самой статье создавайте сайты с уникальным контентом что это значит ну уникальный контент это просто если вы пишете сами проверять не обязательно на уникальность и скорее всего это будет уникальный контент если же вы заказываете где-то на каких-то биржах у рерайтера, перепроверяйте его через уникальность, проверка на уникальность. Есть бесплатные сервисы, я буду в подарках давать такие сервисы, в уроках я их показываю, если вы будете смотреть, проходить мои уроки на эту тему. Вот. И уникальность должна быть не ниже где-то 85%. Это хорошая уникальность. То есть выше 85% считается отличная уникальность. То есть это считается уникальный контент. Друзья, все вопросы, пожалуйста, в конце занятия, поскольку отвлекаться не могу, должен давать материал, а потом отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста. Итак, 85% и выше – это отличная уникальность. Все, что ниже, это не очень хорошо. Еще что нехорошо, когда целый кусок текста, прямо абзац какой-то большой, у вас взят из другого сайта. Или сервис проверки. Сервис, Друзья, пожалуйста, вопросы в конце занятия. Сервис проверки может показывать, что ваш текст там уникален, допустим, на 85%, но 15% взято из этого сайта целым куском это плохо запомните а лучше запишите что если целый кусок а целый абзац там два три пять предложений сразу же показано что взято с какого-то другого сайта это очень плохо дальше идем рекомендация тщательно продумывайте дизайн что здесь я могу от, ну, от себя посоветовать насчет дизайна на начальном этапе когда мы создаем сайт вообще не думайте про дизайн это неправильно нужно думать про качество статьи может быть про какие-то картинки в статье если они уместны не для красоты а для пользы самого пользователя если это инструкция какая-то то картинки например могут показывать на какие кнопки нужно нажимать ну когда что-то делать вот допустим если это инструкция я в инструкциях, я стараюсь делать какие-то картинки. Вот. Это, конечно, долго. Лучше делать инструкции такие, знаете, попроще вначале, да, чтобы не тратить много-много времени на одну статью. Вот. И желательно, чтобы, когда вы запускаете сайт, вот у вас новый сайт, у многих, например, кто пришел на тренинг, у них новый сайт. И что я советую? Я советую вам за месяц запустить где-то порядка... 30, минимум 30 статей, минимум 30 статей за один месяц, то есть одна статья в день. Желательно больше, конечно, но не у всех это получится, а так реально, если взять, то одна статья в день. Что это вам даст? Буквально через месяц, через два вы увидите результаты в Яндексе. Если вы сделали по моим урокам, сделали все правильно, по моей технологии, по моей системе, вы начнете получать трафик из поиска низкочастотникам и эта тенденция будет увеличиваться например уже через 3-4 месяца эта тенденция увеличится в два раза то есть трафик будет расти все больше и больше и лучше и вы все выше и выше то есть это все всего лишь но ну, это только начало и вот если вы это увидели вам нужно серьезно заниматься своим сайтом то есть все бросить и весь упор всю энергию все силы или деньги бросить в свой сайт то есть наполнить Довести, увеличить все в 10 раз. То есть был, сделали 50 статей, сделайте 500. 500 статей – это уже наполненный сайт. Все. Дальше вы его только будете поддерживать. Пройдет еще 3-4 месяца, и он вырастет у вас в 10 раз. Я имею в виду трафик. Понятно, система какая? Вырастет трафик, и вы будете просто поддерживать. Вы можете заняться уже другим сайтом. Третьим, четвертым. У вас может быть много сайтов. Понимаете? Каждый приносит копейку хорошую копейку, вот, и в сумме это получается уже не не хорошая копейка, а уже огромная, понимаете? Дальше, значит, дизайн делаем тогда, когда мы раскрутили сайт, то есть красоту наводим тогда, когда сайт уже заслужил это, понятно, да? Будьте честны с посетителями вашим вашего, вашего сайта, значит, обязательно тут имеется в виду релевантность, то есть соответствие. Если вы делаете собираете кластеры под определенную статью, пишите эту статью там, или заказываете, и публикуете, она должна соответствовать запросам. То есть, если пишете, ну, собираете там про огурцы статью, то и ну, кластеры про огурцы, да, то есть статья должна быть про эти огурцы и выращивать, например, своими руками. Но в этой статье не нужно тогда писать для фермера, нужно писать для обычного человека, то есть, чтобы было соответствие полное. Чем лучше будет соответствие вашей статьи запросам, вот этим кластером, тем быстрее и лучше вы пробьетесь. Все, это вот закон такой. Дальше. Будьте осторожны. Размещайте на сайте, то есть нельзя размещать на сайте не уникальный контент. Вы рискуете попасть под фильтры поисковой системы. Да, если вы копируете какие-то чужие тексты, все, это проблема. Нельзя это делать. Просто за, запомните это правило. Вот. И, конечно, ваш сайт будет обречен. То есть вы сами убьете свой сайт э, в начале. Поэтому никаких э, копи копирований других текстов с других источников не допускается. Нельзя это делать. Дальше. Запросы в тексте, но я уже объяснил и еще раз давайте повторим. Посетитель на сайте именно, то есть ищет именно те слова, которые ввел в поиске. Например, он искал, как выращивать огурцы самостоятельно или своими руками и он попадает на вашу статью. Почему? Потому что у вас и в заголовке есть эта фраза, длинная вот этот низкочастотник. Есть, смотрите на мой сайт, как это у меня в статьях, какие у меня заголовки и подзаголовки. Вот, и также делайте у себя. И в тексте тоже должны присутствовать. Ну, это само собой. То есть, если вы, если ваш текст соответствует заголовку, то будут присутствовать также эти фразы. Идем дальше. Выделение запросов. Используйте запросы в заголовках то, что я только что сказал, чтобы привлечь внимание и сориентировать читателя и не только читателя, но и поисковик. То есть сама поисковая система, она, если видит, что у вас и в заголовке ключевые фразы присутствуют, и в самом тексте, еще и картинки правильно оптимизированы. Я показываю в уроках, как это делать. Это alt прописывается, тег такой. Вот. Все у вас сделано правильно по моему уроку, все, значит, будет четко. и Ваши статьи по этим запросам будут в топе еще часто звучит такой вопрос стоит ли выделять ключевые слова жирным значит если вы выделяете ключевое слово какое-то вообще неважно что вы выделяете в тексте таким жирным только в том случае если вы хотите для пользователя как-то что-то подсказать, вот выделяете для его удобства. Например, у меня выходит статья на моем блоге, инструкция, как там, как удалить страницу ВКонтакте. Ну, например, да? как удалить страницу ВКонтакте. И это не просто статья, это инструкция. И я начинаю говорить, я начинаю описывать процесс удаления. То есть зайдите в раздел такой-то. И вот раздел, название раздела я выделяю жирным, почему? Потому что я так удобно будет человеку читать, он смотрит, надо вот те, те, те слова, которые выделены жирным, он сразу будет нажимать на эти кнопки, все. То есть он открывает, например, ВКонтакте, я ему в статье пишу, нажмите, там раздел такой-то, у меня выделено жирным. Да, вот этот раздел он сразу быстро ориентируется он нажимает этот раздел дальше перейдите в раздел такой-то перешел дальше там нажмите ищите такую-то фразу или такой-то такую-то кнопку или такую-то там такое то слово да и оно выделено жирным вот это делается для него и только но не для поисковой системы поэтому запомните это правило ни в коем случае не, не нужно ключевые Фразы, ключевые запросы выделять жирным почему я об этом говорю во первых очень часто задаются такой вопрос во вторых это когда-то работало. то есть когда-то 10 лет назад это хорошо работало и все старались выделить э, ключевые запросы в тексте жирным наклонным каким-то каким-то текстом чтобы поисковик обратил на это внимание сейчас это не работает понятно да? сейчас это делаем только для человека для пользователя нашего для его удобства. Это называется юзабилити. То есть частично юзабилити – это удобство вашего сайта. И если вы видите, у меня в статье выделено что-то жирным, какое-то простое слово выделено в жирном, значит, это сделано для пользователя. Идем дальше. Меню сайта. Смотрите, друзья, меню сайта, во-первых, можно сделать несколько. Я в уроке показываю, как создаются разные меню сайта. Меню сайта номер один, меню сайта номер два, меню сайта номер три. Почему? Потому что у вас может быть так, что вы в шапке поставили меню сайта номер один, в сайт-баре поставили меню сайта номер два, а в подвале своего сайта поставили меню сайта номер три. Такое может быть. Может быть, вам так необходимо сделать. Поэтому я показываю в уроке разные варианты. И показываю, как редактировать меню, как изменять меню, как. Можно сразу два меню поставить вверху, например. Ну, все это можно сделать. И вот посмотрите урок, там нет ничего сложного. Вы просто по уроку создаете свое первое меню, ставите его в тех местах, где это вам необходимо. Это еще зависит от э, той темы, того шаблона, да, той темы, которую вы выбрали для своего сайта. Потому что разные темы, они могут, какая-то тема может поддерживать меню, например, в подвале, а какая-то нет. Какая-то скажет, извините, я не поддерживаю в подвале меню. То есть не предусмотрено. Поэтому вот это тоже учитывайте. Ну, в принципе, все очень просто. Смотрим урок, настраиваем свое первое меню. И еще тут несколько слов насчет меню. Например, вот как у меня на блоге. У меня есть меню, в этом меню входят и рубрики, и страницы. Рубрики, в которых много записей, много статей. А страницы какие-то статичные, типа там контакты о сайте или реклама на сайте. Да? То есть статичные страницы. Из набора рубрик и таких страниц и состоит мое меню. Меню на моем блоге. Ну, думаю, понятно. И давайте пойдем дальше. Перелинковка. Непонятное слово. Проголосуем. Кто знает, что такое перелинковка, ставим плюсики. Кто не знает, минусы. Давайте проверим ваши знания. Кто знает, что такое перелинковка, плюсы, в студию, пожалуйста. А кто не знает минусы, пожалуйста. Вот есть один минус, смотрите, есть второй минус, есть э, равно, это типа, ну, непонятно, да. Э, вот много пошло, пошло много минусов, да, минусы присутствуют. Значит, рассказываю, друзья, спасибо вам за обратную связь. Все хорошо, значит, и звук хороший, я понимаю. Итак, перелинковка. От слова «линк» смотрите, есть корень «линк». Видите, «линк» с английского – это ссылка. То есть, если мы посмотрим на эту фразу, мы можем предположить, что это какая-то связь между ссылками. Правильно? И это так и есть на самом деле. Вот Перелинковка на нашем сайте – это связь между всеми страницами нашего сайта. Перелинковка делится на виды. То есть, есть несколько видов перелинковки. Например, первый вид перелинковки – это меню. Вот меню, то, которое мы только что с вами проходили, вот, это уже определенный вид перелинковки. То есть, с одной, то есть все страницы имеют меню. Да, и с каждой страницы можно попасть на любую другую страницу через меню. То есть, для поисковой системы меню – это определенный вид перелинковки. Для пользователя это удобство. Просто удобно. Взял, выбрал в меню нужную раздел, нужную рубрику и перешел. То есть, своего рода перелинковка. Дальше, какой еще бывает перелинковка? Хлебные крошки. Есть такое понятие «хлебные крошки» – это тоже определенный вид перелинковки. Понятие взято из э, э, сказки. Не помню, кто написал эту сказку. Ну, в общем, вы поняли, да, кто в детстве любил сказки, тот, наверное, вспомнит про хлебные крошки. Да, действительно, это взято из сказки, но больше к этой сказке никакого отношения не имеет. Хлебные крошки – это когда, например, у вас есть меню, а под вашим меню, вверху, допустим, под меню, идет, идут как бы путь, да, путь, вы зашли в какую-то внутреннюю статью. Внутреннюю статью сайта. Давайте лучше покажу, потому что не все поймут. Я включу демонстрацию экрана сейчас. Поделиться экраном. Если вы видите экран моего сайта, я сейчас показываю свой сайт. Если вы видите экран, пожалуйста, десяточки в чат. Поставьте десятки, что есть, да, вижу, есть десятки, замечательно. Итак, вот я показываю свой блог, значит, хлебные крошки, вот они под, вот меню идет, а ниже идет главное и полезное. Если мы зайдем, например, не просто в полезная рубрика, полезная, а на какую-то конкретную статью, допустим, вот на вот эту, у нас получится хлебные крошки, смотрите. Вот есть главная страница, есть рубрика «Полезная», это активные такие э, ссылочки. А я сейчас нахожусь на этой странице, на этой статье и, соответственно, это неактивно. Ну, так нормально, не должно быть. То есть, страница сама на себя ссылаться не должна. А я могу зайти обратно, вернуться в рубрику «Полезная» или перейти на главную страницу. Либо вот здесь это сделать, либо вот здесь. Это... Делается больше для поисковой системы. Да, здесь есть элемент юзабилити, это удобно для пользователей. Почему? Потому что вот это мое меню, оно может быть, например, где-то далеко вверху. Разные сайты бывают, разные дизайны. И вот это меню, это не всегда вот так, как у меня, рядышком. Поэтому раз, в разных интернет-магазинах есть вот это хлебные крошки. То есть, в принципе, все сайты должны содержать хлебные крошки. Это требование поисковых систем. Если на вашем сайте пока нету, это не страшно. У меня есть урок отдельный, где я показываю, как настроить хлебные крошки. То есть это будет в отдельном уроке. Я просто хотел вам показать и рассказать, это тоже определенный вид перелинковки. Потому что мы можем попасть с этой страницы, например, на другую, например, в рубрику Полезное. Да? Нажимаем и попадаем в рубрику Полезное. Ну, думаю, понятно. Если вам понятно, поставьте плюсики, нет, цифру давайте 5 поставьте в чате, если вам понятно, что такое хлебные крошки. Так, а я загружаю обратно презентацию. Так, секундочку, секундочку. Замечательно, есть пятерочки, мы идем дальше. Какой еще вид хлебных крошек, ну, бывает? Еще, извините, не вид хлебных крошек, а какая еще перелинковка бывает? Бывает перелинковка, вот я даю вам в уроке плагин, который похожие статьи. Я уже не буду демонстрировать экран вы в уроке все посмотрите это просто есть статья на какую-то тему и плагин он автоматически под статьей выводит еще похожие статьи это тоже автоматическая перелинковка для для юзабилити и также это работает и для поисковых систем то есть человек читает статью а внизу находятся похожие и он может перейти нажать на любой там либо ссылку, картинку, бывает часто с картинкой, вот плагин, который я вам даю, там можно выводить и название статьи, и картинка, миниатюра такая. Да? И таких под каждой статьей вы можете выводить много, там, например, 4, 8, либо 6, либо 10, ну, сколько хотите, сколько укажете в настройках данного плагина, и он вам будет помогать вот, выводить вот эти похожие записи. И все это тоже определенный вид перелинковки и еще последняя перелинковка это она может быть как автоматическая так и ручная э, в автоматической используются специальные плагины но я не даю такой плагин поскольку там ну не совсем все просто да? а вот вручную это делаю я сейчас на сайте это вручную эту перелинковку и рекомендую это делать вручную это максимальное качество то есть например когда вы в какой-то своей статье Пишите на одну тему, но у вас в статье, допустим, проскакивает какая-то какая фраза или какое-то слово, и есть на это целое слово, на эту целую фразу, есть у вас отдельная статья, тогда в это слово зашивается ссылка на эту статью. Это будет внутренняя перелинковка между статьями. То есть хороший пример это Википедия. Например, вот, наверное, все вы знаете сайт Википедия. Википедия вот э, ру есть такая Википедия. Если вы зайдете на этот сайт Википедии и посмотрите, то вы увидите, что много страниц между собой связано. Как раз пример перенковки. Давайте я все-таки вам покажу, будет более понятно. Сейчас я открою Википедию. Один момент, друзья. Важный момент, и многие просто новички, они приходят в ступор от того, что они не знают, как правильно делать перелинковку. У меня была похожая ситуация. Я вообще не понимал, как делать перелинковку. И все учителя, знаете, объясняют непонятно. Никто мне толком нормально никогда не объяснил по поводу вот этой перелинковки. Давайте я вам включу. через демонстрацию экрана, пожалуйста, поставьте десяточку. Так, есть у нас Википедия, замечательно, я вижу, что есть десятки. Итак, смотрите, вот я зашел на главную страницу Википедии, и вот выделяется, смотрите, советского. Если мы нажмем на советского, вот в новом окне я открываю, смотрите, мы попадаем на Википедию, конкретная статья про Советский Союз. Видите? Здесь все про Советский Союз. А в этой статье, смотрите, сколько гиперсылок. Государство, Восточной Европы, Северной. То есть нажимаем на государство, мы попадаем на внутреннюю статью Википедии про государство. Здесь описано, что такое государство. Если мы нажмем общество, нажимаем общество, значит, мы попадаем на отдельную статью в этом же окне, не, надо, не нужно в новом, в этом же. Да? Что такое общество, видите? Все четко. То есть, крутой пример перелинковки – это сайт Википедия. Это авторитетный ресурс. Он по многим запросам в топе, чтобы я понимал, что вам понятно теперь такой, такой сложный вопрос, что такое перелинковка. Замечательно. Я вижу, вы все молодцы. Отлично. Идем дальше. Супер. Итак, пять правил перелинковки. Или запоминаем, или записываем. Перелинковка улучшает юзабилити сайта. Ну, удобство для пользователей. То есть, человек читает, читает, оп, что-то нашел интересное, перешел, и ему это тоже оказалось интересно, да, или полезно. Также перелинковка, внизу похожие статьи. Э, то, что я говорил, это тоже определенный вид перелинковки. Ну, короче говоря, юзабилити, удобство сайта однозначно улучшает. Это первое. Второе. Перелинковка определяет иерархию страниц. Это конкретный пример хлебных крошек, которые я вам показывал иерархия страниц это как раз хлебные крошки дальше перелинковка распределяет вес сайта вот вроде бы вам непонятно что такое распределение веса сайта да? но смотрите когда одна страница попала в топ вот пример, пример такой допустим вы увидели что одна из ваших статей лидирует в топе и если с этой статьи будет стоять ссылка перелинковка на другую вашу статью то робот обязательно пройдется по этой ссылке, он обязательно пройдется. И, скорее всего, часть авторитета вот этого, да, благодаря авторитету, благодаря тому, что данная статья попала в топ, она уже имеет какой-то авторитет в глазах поисковика. И вот часть этого авторитета, маленькую часть, она передает на другую какую-то статью, понимаете? И вот это и есть распределение веса сайта. Вот это принцип распределения веса, когда одна статья может передавать часть своего авторитета другой статье. Если понятно, цифру 12, пожалуйста. Если вам понятно, как распределяется вес на сайте, пожалуйста, цифру 12. Замечательно, идем дальше. Четвертый пункт. Страница не может ссылаться сама на себя. Я вам показал на примере хлебных крошек, что последняя вот эта крошка, последняя хлебная крошка, будем ее так называть, вот она неактивна, она не ссылается сама на себя. И в самом тексте статьи нельзя делать какую-то ссылку и на эту же статью, на эту же страницу. Нельзя так делать. Простой пример, простое правило. То есть страница сама на себя не должна ссылаться. Здесь, я думаю, вопросов быть не может, все понятно. И пятый пункт. Каждая страница ссылается на главную. Если вы делаете хлебные крошки, у вас каждая страница ссылается на главную. Я показал. То есть мы находимся, читаем какую-то статью, страницу, но у нас в хлебных крошках есть и раздел, допустим, полезное у меня, и главное написано: либо главное, либо дом, либо ну, дом можно домой. Часто там, домой можно сделать, можно сделать главное, как у меня. Можно сделать название рубрики. Это будет главная страница. Это не важно. Это просто главная страница сайта, имеется в виду. Вот. Принцип такой: 5 правил перелинковки. Сухари. Ирина пишет сухари. Постоянно встречаю, Ну, наверное, это то же самое: сухари. Хлебные крошки или хлебные сухари могут так еще выражаться. Давайте. Пожалуйста, вопросы в конце занятия, а мы идем дальше. Так, пример перелинковки в Википедию мы рассмотрели и можем приступить. Смотрите, подарки, бонусы. Оптимизация, сжатие изображений для ускорения работы сайта. Смотрите, друзья, я не ставлю плагин по оптимизации. Вообще существуют плагины оптимизации картинок. Вообще почему, Зачем? Дело в том, что картинки очень часто много весят. Вы сами можете не знать, вы берете какую-то картинку, ставите себе ее в статью, а она весит просто немыслимо. Она может быть такая тяжелая, и ваш сайт за счет большого количества этих картинок, он начинает тупить, он начинает долго грузиться, он начинает, короче, все, это проблемы. Это серьезные проблемы, поэтому этому вниманию нужно уделить максимум, максимум. Каждую картинку нужно уменьшить. Я имею в виду не по размеру, а по размеру файла. То есть сам размер файла, он может быть тяжелым. В килобайтах, в мегабайтах, вот, вот это. Да? То есть мы ни в коем случае никакие мегабайты не должны быть. То есть картинка обычно, там хороший вес нормальной картинки до 50 килобайт. Понимаете? То есть до 50 килобайт. Это нормально. Если у вас 150 килобайт весит картинка, это уже многовато. Поэтому, да, еще, вот эти плагины, они плохо справляются. Я оставил несколько плагинов по оптимизации картинок, которые типа находят все картинки на моем сайте. Особенно, вот, да, если старый сайт, много картинок уже. И что, каждую картинку нужно менять. Ну, представьте, у меня, например, там 500 статей и, и несколько тысяч картинок. Представьте, сколько это работает. Да? И лучше же установить плагин, который все это сделает в автоматическом режиме за нас. Правильно? Правильно. Вот. Но я ставлю плагин, а он уменьшает то есть уменьшает вес в килобайтах несущественно, незначительно. Например, там на 30%. Этого мало. Меня это не устраивает. Этот плагин предлагает его купить, более продвинутую про-версию. Я платить не хочу. Но не хочу я платить. Так вот, если у вас не старый сайт, который, на котором несколько тысяч э, таких картинок вот, тяжелых, то вам платить, платить не придется. И вам не придется ставить э, такой плагин, потому что ну, бессмысленно. Бесплатно – бессмысленно, а платно – сами уже решайте. Если вам нужны такие платные плагины, значит вы их э, ставите. Я вам даю сервисы, бесплатные сервисы по оптимизации э, картина, которыми пользуюсь сам. То есть… Приходим на сервис, где-то надо регистрироваться, где-то не нужно регистрироваться, но это все бесплатно. Мы загружаем картинку, мы нажимаем несколько кнопочек. У меня на YouTube есть ролик, как это делается. Это элементарно. Вот там ничего сложного. Если сервисы на английском языке, их легко перевести на русский язык, нажимаете в браузере, например, Google Chrome, это правая клавиша, на пустом месте нажали правой клавишей, и выбрали перевести на русский. Все. И сервис уже на русском. Ну, в общем, посмотрите, ничего сложного. Загрузили тяжелую картинку, скачали легенькую. Можно делать несколько раз. То есть легенькую снова. То есть сервис ее уменьшил. Вы еще раз. Еще раз. Допустим, и ориентируйтесь так, я вам уже сказал. То есть, если у вас там плюс-минус 50 килобайт весит картинка, это нормально. Если она весит там больше 100 желательно ее сделать меньше состав вот так я имею в виду килобайт не мегабайт не гигабайт а кило буква к впереди маленькая килобайт сейчас я дам данный подарок один момент Так, друзья секунду вот и даю ссылочки один момент пожалуйста ссылки в чате здесь раз два три четыре пять шесть сервисов на ваш выбор достаточно пользоваться одним Например, первым, да, вы можете первым пользоваться, и вам его хватит. То есть все шесть использовать не обязательно. Я даю шесть, так сказать, с запасом, чтобы у вас никогда не возникал вопрос, а где же мне уменьшить картинку? Уменьшить, то есть сжать по весу. Ну, я думаю, понятно, и идем дальше. Так, записываем домашнее задание. Домашнее задание, урок 18, начать собирать семантическое ядро сайта, начать собирать семантическое ядро. То есть делаем по кластерам, да, по группам. Например, запланировали себе несколько статей, под каждую статью собираем группу. Группу запросов, низкочастотных. Дальше, 19, оптимизируем запись. То есть смотрим урок, оптимизируем запись по моему уроку. Далее 20 настраиваем меню сайта и 21 делаем перелинковку. Значит, делаем сначала просто с помощью плагина, который я показываю в уроке, который выводит похожие записи ваших на вашем сайте, похожие статьи. Все, это для начала этой перелинковки вам будет достаточно. Еще я дам еще один подарок, это проверка, то есть я проверяю на уникальность, Текст, когда заказываю на биржах. Кроме той биржи, где я заказываю, она проверяет. Но дополнительно я проверяю еще на вот этих биржах. Это бесплатная, бесплатные проверки. То есть нигде не нужно платить, где-то нужно зарегистрироваться. Тогда у вас ограничения снимаются. Вот, и вы можете более большие тексты проверять. Ну, в общем, я пользуюсь вот этими дополнительными биржами. Для проверки на уникальность. И даю вам такой подарок еще. Дальше, дальше что? Дальше ваши вопросы. Пожалуйста. Вопросы в студию. Что было непонятно? У нас тут был вопрос про сухари я уже ответил. И еще был вопрос выше. Ну, не могу его найти. Поэтому, пожалуйста, давайте вопросы свеженькие. Если есть, если нет, мы будем закругляться. Так, Люба, как, настроить, как настроиться писать первую статью? Если вы вообще не, не соображаете, не знаете, и у вас сайт, ну, личный блог, пишите, вы, например, сегодня узнали что-то новенькое, напишите первую статью на эту тему. То есть попробуйте собрать группу запросов под, этот, под эту тему, которая там сегодня была у нас, например, на вебинаре, да? Но это самый простой вам совет, иначе я не могу вам посоветовать, что писать. Посмотрите на своих конкурентов, которые там, если у вас личный блог, посмотрите другие личные блоги. На какую тему они пишут. И попробуйте тоже написать на такую тему. Как облегчить видео по весу? Вы дальше спрашиваете. Видео по весу, вы знаете, у меня никогда не было, я не задавался такой целью. Я беру видео с YouTube и ставлю просто это видео на ну, на, на свою в статью, допустим, если это нужно в статью вставил, все Если вы много таких видео Поставите на, в статью, то Однозначно страница будет долго загружаться Поэтому я стараюсь Одно, два, ну или вот в последнее время Я вообще не ставлю видео В эти страницы, почему? Потому что Я смотрю, что я прекрасно Без видео попадаю в топ Я вижу, что мои статьи Они имеют нормальное удержание Релевантность то есть пользователям все более-менее нравится, я не нагружаю свой сайт видеороликами. Вот. Как оптимизировать видеоролик, то есть уменьшать видео, я не готов вам ответить, просто я, у меня не было никогда такой цели, я никогда этого не делал. Я переводил в разные форматы через онлайн-конвертеры, которые я давал, по-моему, на одном из занятий наших. Я уже давал вам вчера, по-моему, конвертеры. Там, посмотрите, может быть, там есть... Ну вообще забейте вы откройте поисковик и забейте уменьшить или сжать видеоролик э, сервис и найдете я думаю найдете но может пострадать качество то есть вы можете сделать легче но будет уже не hd качество а хуже это учитывайте так дальше вопросы анатолий все-таки заголовки h1-h3 надо выделять жирным а заголовки они сами выделяются жирным. ну например у меня моя тема мой шаблон да и большинство тем шаблонов они выделяются жирным. вообще вы знаете э, не это не зависит от шаблона я неправильно говорю правильно будет так h1 h2 h3 все вот эти аши они в коде э, по умолчанию делают жирным текст вот вот это правильно. То есть это с точки зрения программирования выглядит так. И поисковая система, когда видит H1, то текст он уже выделен жирным. Или H2, или H3. Он уже выделен жирным. Понятно? То есть вам самостоятельно дополнительно выделять жирным не нужно, если вы ставите это заголовок H1 или H2. Все, вы уже выделили жирным. Понятно, да? Вера, видео уменьшать, значит ухудшать качество изображения. Вот такой комментарий. Дальше. Михаил, ссылку на уроки, пожалуйста. Да, сейчас дам. Даю вам ссылку на уроки. Ну, вообще, как бы я даю ее в каждом приглашении на занятие, в каждом письме. Ну, вот еще раз бросаю ссылку на уроки. Все уроки на одной странице. Записи вебинаров тоже, это удобно. Ирина, у меня тема на сайте была очень быстрая установила все как вы советовали оптимизировала все что можно сайт стал тормозить по версии google я этого не вижу что посоветуете сделать я подключила почту подключила оптимизацию картинки все все оптимизировала что можно сайт плохо стал загружаться по версии google да вопрос понятен когда мы создаем сайт ставим тему шаблон и и все да он летает но как только мы начинаем нагружать сайт плагинами добавлять почему я не советую лишних плагинов потому что это нагрузка вот как только мы начинаем нагружать наш сайт плагинами картинками видеороликами и так далее и так далее текст сильно не нагружает нагружают картинки они много весят и ролики вот поэтому если мы не нагружаем тяжелыми картинками а делаем их легкими это хорошо если мы не ставим 53 плагина а у нас стоит там максимум 20 штук ну вот у меня сейчас примерно 20 или даже меньше там где-то 15 плагинов стоит ну пусть будет 20 вот этого достаточно самых главных самых основных я недавно выпустил статью у себя на сайте набор основных плагинов да, которые ну, я считаю что вот эти плагины Уместно использовать достаточно. Может быть, там добавить можно парочку, ну, до пяти. То есть, 20 плагинов с головой должно хватать. Дальше. Самое главное, чтобы ваш сайт, вот, засеките по времени, не загружался более трех секунд. Вот много сделайте проверок на телефоне, то есть, с телефона, на компьютере, на планшете, на разных там, в разных браузерах, на разных экранах. И чтобы если загрузка сайта происходит до 3 секунд, вообще все окей тогда. С вашим сайтом все нормально. Если же ваш сайт грузится больше трех секунд, это плохо. Да, могут быть проблемы. Поэтому пересмотрите, пожалуйста, внимательно, какие плагины вы установили. Вот, можно путем исключения э, понять, какой плагин нагружает. То есть вы начинаете отключать плагины, не полностью удалять, а. Есть, если вы зайдете в раздел плагины, там есть, вы увидите, деактивировать, ну нажать, деактивировать. Это значит сделать его неактивным. Потом его можно снова включить, то есть активировать. Вот, если, и таким образом вы по очереди можете понять путем исключения, какой плагин грузит больше всего. Может быть вы какой-то самостоятельный плагин, дополнительный поставили. Те плагины, которые я даю в уроках, они не должны сильно нагружать ваш сайт. То есть, я не просто так даю эти плагины, я даю по, как бы, по технологии, по моей методике. Только самое-самое необходимое, от которого просто мы, ну, мы не можем уйти, да? мы без них обойтись не можем. Поэтому вынуждены их использовать. Все просто. Проверяйте свой сайт, мы идем дальше. Так, комментарии я не читаю, чтобы не тратить время. Аркадий бросает ссылку и спрашивает, точнее не ссылку, а http https и https с даби даби даби это одно и то же. В большинстве случаев да, одно и то же. Ну, я понял, что вы имеете в виду. Если у вас правильно настроен SSL сертификат, если у вас вы делали по моим урокам все то да это одно и то же так дальше идем сергей лучше видео размещать на сайте или делать ссылку на youtube это как сказать смотрите если вы даете ссылку на youtube то человек уходит из вашего сайта покидает ваш сайт если вам это нужно да пожалуйста если вы хотите чтобы человек задержался на вашем сайте тогда ставьте ролик у себя на сайте очень часто я оставил раньше особенно все ролики у себя на сайте специально для того, чтобы человек задерживался на сайте, а поисковая система видела, что человек много времени проводит на моем сайте. И это хорошо. То есть, чем больше времени человек проводит на вашем сайте, тем лучше ваш сайт. Все просто. Так. Ирина говорит, да, ставила. Вот если вы имеете в виду, вы ставили какие-то дополнительные плагины, возможно, они и сильно нагружают ваш сайт. Попробуйте их отключить и перепроверить свой сайт. И при том перепров... перепроверку сделайте несколько раз и подождите там какой-то час, потому что, ну... Может быть кэш какой-то, может быть система неправильно покажет. То есть нужно время, подождите, не спешите, отключите и через время какое-то перепроверьте. Так, э, Вера, если видео на свой хостинг загружать, быстро место закончится на хостинге. Ну, загружать на хостинг, если вы имеете в виду, прямо на хостинг загружать, файл видео а потом для этого файла еще требуется видеоплеер для wordpress это я когда-то это делал это вынос мозга называется почему потому что я даже нашел там плагин который видеоплеер для wordpress я загружаю на свой хостинг видеоролик он отображается на моем сайте через этот плагин через этот видеоплеер а потом получается так что у кого-то этот плеер не работает все то есть у каких-то людей работает у каких-то нет пользователей YouTube работает у всех потому что это универсальный плеер он работает у всех понимаете вот так загружать на свой хостинг видеоролики не нужно Если вы хотите сильно вы можете ставить видеоплеер то есть сам ролик я показываю в уроке как поставить ролик из youtube на свой сайт, он, да, он немножко нагружает нашу страницу конкретную, да, но если она грузится быстрее трех секунд, нет проблем, пожалуйста, используйте. А это часто, повторяю, часто задерживает посетителя на нашем сайте и для нашего сайта это плюс. Так, я ответил на вопрос насчет, сильно ли грузит сайт видео с ютуба. Я ответил, думаю, вам понятно. Вы смотрите, вы сами можете проверить. Обновляйте страницу, засекаете, сколько она грузится. Все. Когда вы знаете, сколько должно быть нормально по времени, по загрузке, нормально, меньше трех секунд, значит все окей. Так, Аркадий, мой сайт, как дом, где можно получить нужный контент. Мой сайт это персональная библиотека. Библиотека какая? Библи... Интернет-библиотеки бывают разные. Например, можно скачивать софт, то есть программы, и либо книги. Книги, да, э -э ну, то есть не совсем понятно. Если у вас э, можно скачивать какие-то файлы, то, конечно, у вас тяжелый сайт. Мы не рассматриваем на данном тренинге тяжелые сайты, на которых что-то нужно скачивать. Ну, вот так. Да? Я, и у меня нет ни одного такого сайта, где бы я прямо сайта давал что-то скачивать. Ну, у меня такой нету необходимости, скажем так. Вот. Не готов вам здесь ничем подсказать ничего такого дальше так друзья я смотрю вопросы в принципе закончились все значит домашнее задание я дал подарки еще раз дублирую в чате для тех кто по какой-то причине вдруг случайно пропустил значит уникальность проверка на уникальность текста сегодня давал так есть еще один вопрос загрузка сайта может зависеть от скорости Интернет и компа. Нет, загрузка сайта. Если у вас слабый интернет, это у вас не грузится сайт, а у остальных-то он грузится. Вот и все. Если у вас слабый компьютер, это ваши как бы проблемы. Слабый интернет и слабый компьютер это проблемы ваши. А сайт может быстро работать. Это никак не связано с вашим сайтом. Так, хорошо. Даю вам. Проверка уникальности текста я давал. Дальше я давал много подарков на прошлых занятиях. Кто впервые сегодня присутствует, получает подарки, которые пропустил ранее. Пожалуйста. Дальше еще смотрим. Снимки экрана, скриншоты. Тоже даю такой подарочек. Дальше смотрим. Пинг сайта давал я. И сервис по созданию картинок и онлайн-конверторы. То есть это все я тоже вам сейчас дам. Так, пока даю ссылки. Смотрите, у нас сегодня было четвертое занятие. На, у нас впереди понедельник, вторник. И, скорее всего, будет среда, ну, под вопросом. Среда под вопросом. но точно, у нас будут еще занятия понедельник и вторник. До понедельника 4 дня, друзья. 4 дня. Кто отстает по урокам? Наверстайте, пожалуйста. 4 дня, плюс наша поддержка, вы должны успеть. Ссылку на уроки специально даю еще раз, если кто-то по каким-то причинам до сих пор не понял, не знает, где делать, где брать уроки. Пожалуйста, ссылка в чате. Ирина Валерий, спасибо за информацию огромное спасибо да друзья всем спасибо за то что вы нашли время пришли на сегодняшнее занятие я надеюсь было было нормально если после того как вот мы со звуком разобрались пожалуйста поставьте мне оценку за сегодняшнее занятие после того как мы разобрались со звуком я понял что со звуком была проблема у нас в начале занятия но после того как мы решили мне нужно мне важно знать насколько звук был хорошим насколько было все четко понятно поставьте по пятибалльной шкале мне оценку вижу что все четко все шикарно спасибо вам огромное за внимание я прощаю с вами на выходные пятница суббота воскресенье вебинаров не будет уроки доступны выполняем встречаемся в понедельник в 20.00 по московскому времени спасибо за внимание и до следующего вебинара. До свидания, друзья.